Всем приветик. Тема познания себя. Выбираем, смотрим. Вы принцесса, милая. Также понимаете, что в жизни много чего может быть. Были у вас моменты и хорошие, и не очень хорошие. Вы начинаете на себя со стороны смотреть с нежностью. И вас люди вокруг видят, что вы с душой, что вы очень милая, такая хорошая, добрая. Всем пока.